В По оконушках погас Всех, как ветром, сдуло Спит бои, спит и аз АТБ уснула На приколе стоя Наши самолеты И пилоты все спят Автопилоты Громче И пилоты и Все спят И автопилоты Главное же не заснуть Спит ТЗ Спит оба, Спит с водой Машина Тихо спи, До утра Очка с керосином лишь луна над землей. Этой ночью в небе, на посту часовой. Тоже мир дремлет на посту часовой не слышу. Тоже мир дремлет Спят заглушки, червы, Ведра и стремянки. Молодцы! Молоток, две белы И со банки. Ночь, луна, тишина, Лист не шелохнется, Только она не до сна. Чем рука, Лист не шелохнется, только оно не дознать. Ну я понял, просто я ее слишком Спасибо. Спасибо. Я ее слишком медленно записал тогда, и сейчас, блин, самому бы не уснуть. Вот ее же надо будет разгонять.